Помните, какая была ценность, опять же, в ту же мою любимую советскую эпоху? Потому что это классика. Просто в учебнике впоследствии магические войдет, как перепрошить сознание человека минимальными средствами, минимальными жертвами, так что он сам бы еще остался доволен. О, Ипотека. Страшное слово. Ужасная, на самом деле квартира ценность, помните, она в советская эпоху была ценность, за квартиры убивали, на квартирах женились, за квартиры разводились, но сейчас уже меньше, все-таки возможности-то появилось немножко больше. Можно взять ипотеку, можно там получить наследство, можно купить, можно скопить. То есть варианты, а тогда-то вариантов было, раз-два и общался либо от государства, либо в кооператив. От государства не до никогда в жизни на кооператив поди еще скопи, ты все равно еще в очереди надо поставить, значит какие у тебя остаются шансы махинации остаются... Вот, видишь? Вот. То есть квартира ценность настолько, что это кнопочка, на какую на... если на нее надавить от человека можно было бы добиться всего чего угодно, потому что квартира из цели перетекла в ценность. И если она выпукла, если она стоит на поверхности, то есть фактически ты, Показываешь все свои уязвимости эгрегориальной системе, она тебе нажимает на эту кнопочку, и ты пошел на ней. Потому что это очень страшно потерять свою самую большую ценность. А поскольку за ней не видно другой, то думаешь, что эта ценность на самом деле для тебя единственная. Ведь это страшно остаться без имущества, правда? Страшно остаться без имущества, страшно остаться без денег, страшно остаться без связей. Эта схема работает и до сих пор. И поэтому эгрегориальный слой сейчас нам уже не страхом, но за маниловками рассказывает образца имущества, чем больше у тебя имущества, тем больше у тебя вес говорит он, только это не вес, это масса, но не бытийная, а инертная, она не даст тебе двинуться с места. Чем больше у тебя связи говорит общество, тем больше у тебя вес, но это опять-таки не вес, это масса и обратная инертная. потому что с бытийной массы очень легко. Она не имеет корней, она не имеет совсем другого свойства. Но мы обрастаем имущество, мы обрастаем вот этой, вот этой избыточностью, энергетической избыточностью, она не дает нам двинуться с места, она становится нашей ценностью, соответственно мы просто подставляемся, подставляемся, говоря, смотри, у нас имущество есть, есть, мы очень значимы. Он говорит, конечно, значимы, и я тебя этой значимости лишу, если только покушусь на твое имущество. Если только расскажу тебе о том, что я имею возможность у тебя это имущество забрать и состояние, повторяется все то же самое. Вот точно так же ты идешь за чужой целью, за чужой ценности, вкладывая туда не только свое имущество, которое я накопил, но и свои самые главные ресурсы время.